Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня при освобождении заложников в аэропорту города Медина, Саудовская Аравия, произошла трагедия. Погибли два ни в чем не повидных человека. Российская гражданка бортпроводница нашего самолета Юлия Фомина и гражданин Турции. <coughs> Прежде всего я хочу выразить соболезнования. Самое искреннее соболезнования родственникам и близким погибших. Самое искреннее соболезнования. Илью Феминой было всего 27 лет. И я прошу администрацию обратить внимание на необходимость оказания помощи ее близким. Подготовьте, пожалуйста, предложение. Эта трагедия напомнила всем нам, российской общественности, да и всей международной общественности, о том, с кем имела дело российская армия при проведении контртеррористической операции в Чеченской Республике, и с кем до сих пор имеют дело, имеют дело наши правоохранительные и специальные службы при наведении конституционного порядка на территории Чечни. Лидеры банформирований... которые делали хвастливые заявления, прекрасно поняли, что они не могут противостоять ни российским вооруженным силам в открытом противостоянии, в открытой борьбе, ни российским специальным службам. Многие из них уже уничтожены. Кое-кто находится в тюрьме и под следствием. Некоторые прячутся еще по пещерам и пытаются наносить и наносят удары из-за угла. Но те, кто похитрее, те уже обосновываются за границей и пытаются организовать враждебную Россию деятельность с территории других государств. Мы много раз говорили об этом с нашими партнерами и предупреждали их о том, что деятельность Международных террористов и бандитов направлено не только против России и ее граждан, но и против тех стран, и против граждан тех стран, где террористы пытаются окопаться. И, к сожалению, сегодня мы имеем этому такое печальное, такое трагическое подтверждение. Очень жаль, что сегодняшняя трагедия произошла в день 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турецкой Республикой. А трагедия, как мы знаем, началась с захвата нашего самолета именно в Турции. Уровень наших отношений с Турецкой Республикой сегодня находится на очень высокой отметке. У нас сложились по-настоящему добрососедские, дружественные отношения. Партнерские связи развиваются по всем направлениям. И очень хотелось бы надеяться, что трагедия сегодняшнего дня послужит поводом для активизации сотрудничества и в сфере борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Поэтому я хочу и даю поручение и Министерству иностранных дел, и Министерству внутренних дел по линии ваших ведомств, а специальным службам по партнерским каналам предложить вашим коллегам приемлемый для них но эффективный план совместной работы по противодействию угрозе со стороны террористов. А руководителям специальных служб необходимо сосредоточить свое внимание на получении, на своевременном получении упреждающей информации о действиях и планах главарей банформирований, где бы они ни находились на территории России, либо за пределами Российской Федерации. И, конечно, мы должны отметить мужественное поведение, героическое поведение экипажа самолета. Давайте предметно и подробно рассмотрим эту ситуацию и заслушаем доклад руководителя штаба, первого заместителя Федеральная служба безопасности Троничева. Пожалуйста.